Привет, друзья! Времени на раскачку у нас нет Поэтому сразу к делу Сегодня будем ставить диагноз Что же произошло с этим мотором Почему он так себя ведет Почему вот трусика к лихорадке Почему он дымит И почему работает так жестко Он даже не то чтобы троит Он, ну да, троит по большому счету Потому что вся машина ходит ходуном Но троение какое-то странное Это больше похоже на дисбаланс Я предполагаю, что в четвертом цилиндре Есть проблема, потому что э, При с стетоскопом отчетливо Слышится такой не то что стук, вот, как будто молоточком бьют по наковальне. Это говорит о том, что проблема на самом деле есть, тем более я снизу слушал и снизу то же самое. Такой неотчетливый, неясный, не ярко выраженный, но стук. И плюс ко всему, когда ставишь любую форсунку в этот цилиндр, она стучит. Машина уже продана фактически, как я и предполагал. Друзья прибалты ей заинтересовались, но мы сейчас все-таки проверим. Мне очень интересно, что же такое. Если не будет компрессии в четвертом цилиндре, значит, на самом деле проблема была там. Погнали, померим компрессию, все-таки, на самом деле, нужно выяснить. Тут такая ситуация, что эта машина не стоит тех сил, тех энергии, вложений, которые она придет в концовке после продажи. Да, как для себя машина, она интересна, безусловно, но времени очень мало. А такого рода работы, особенно с движком, с поршневой группой, это, скажем так, вопрос не терпящей суеты. Все должно быть спокойно. Без э, прессинга, вот. а до отреза осталось очень мало времени. Ну ладно, давайте проверим компрессию и уж э, на этом мы по-любому поставим жирную точку и поймем, э, проблема ли в цилиндре или... Э, я думаю, что другой проблемы просто не может быть. Для того, чтобы замерить компрессию, мы должны снять свечи. это сделать не очень просто, потому что они находятся под клапаном EGR. И две, в принципе, можно выкрутить, не снимая его, но две упираются, поэтому я снял ЕГР. предварительно снял крышку клапанов, чтобы проверить состояние головки. Я надеюсь, что получится, у меня какая-то связанная история с этой машиной. То, что могу снимать, снимаю. То, что получается, показываю. Погнали снимать свечи. Так, поле битвы. Форсунки, которые я подкинул, вы помните, что их замена ничему не привела. Мотор, по-моему, еще хуже стал работать. При работе такого плана, ребят, нужно обязательно четко все разделять. То есть болты, гайки от одной секции, от другой, от третьей. Все по отдельным чашкам, все по отдельным коробкам. Все по полочкам разложено Аккуратненько. Это очень важно. Нам нужна длинная головка на 10, удлинитель и трещотка. И очень важно, свечи снимаются на горячую. Но я не могу этого сделать, потому что нет крышки клапанов. А чтобы ее собрать, это минимум полтора-два часа. Поэтому я буду снимать на холодную, соблюдая при этом предельную осторожность. Облом свечи в головке – это огромный облом, поэтому будьте предельно внимательны. Итак, первый цилиндр. Погнали. Пошел, на удивление, легко. Вот она. Внешний вид. Есть нога, состояние, честно говоря, не особо хорошее. Но учитывая текущие проблемы, это неудивительно. Так, вторая. Оба, она тоже пошла. Смотри-ка. Вообще, как по маслу. Как бензиновая. Ее состояние немного получше, но тоже далеко от идеала. Эти свечи должны быть тоже такого золотисто-кофейного цвета в идеале. Когда все в порядке с двигателем. Третья. И третья пошла. И тоже на удивление легко. Вот она. Ох, она даже мокрая. Смотрите. То есть в этом цилиндре смесь не сгорала. Точно. И последняя. А, не идет. Оп, не. Да, говорит, тут тени не Париж. Здесь с парадным маршем не пройдешь. Не идет. О, пошла потихоньку. Потихонечку пошла. Так, пошла. Но очень туго. Так. Пошла. Идет. Но какое-то странное ощущение непонятное. Как будто бы она упирается. Так, по идее, резьба уже пройдена. В чем дело? Очень туго идет. Как будто бы она завязла в чем-то. Ай! Да не, не может быть. Что произошло? Сделайте мне развить это. Кончик обломился. Он как будто бы там приварился, прикипел. Представляете, резьба пошла вообще без проблем. То есть, смотрите, тут все замечательно. Вот свеча вся мокрая, то есть, освобождайка прошла внутрь. Видимо, кончик разбух. Я не умею как Ажимура делать, но сейчас такие ощущение у меня. хочет такую ружу мне. Я в тупике. В принципе, кончик можно достать, но для этого нужно все собирать. И это примерно та же самая работа, что снять головку. Но причина по-любому в цилиндре, потому что неспроста. Все остальные чуть не пальцем выкрутил, а четвертый не пошел. Значит, проблема явно в четвертом цилиндре. Там, скорее всего, просто была очень высокая температура, которая раздула наконечник, раздула форсунку, сожгла напрочь колечко. И наделала делу. Сейчас покажу, что бывает куча случаев в таких ситуациях. Вот. И это еще не самый худший случай. Бывает, что поршень тупо прожигается насквозь. Такая дырень не образовывается. Поршень оплавился от того, что машина пошла в разнос. Не успели его заглушить. Вот результат. Плюс ко всему разбила шейку коленвала. Но надеюсь, что у нас за этого не дошло. И чтобы убедиться в этом, мы должны снять головку. Мне сколько же просит Назир, давай, давай, давай, снимай. Нам, блин, как-то стрёмно, потому что машина уже фактически продана. Но ну, снимаем или нет? Мы же можем собрать ее и как хорошую продать, правильно же, за нормальную цену. Что нам мешает? Погнали снимать головку. Сам Велик, вот этого ты боялся по-любому, да, что так не получилось. Поэтому он говорил, не трогай, оставь покой, убери в сторону. Твои опасения как избылись. Ну вот настал момент истины. Буквально через несколько минут мы выясним, в чем же причина всего этого геморроя, извините соображения, всей свистопляски, столько мнений, столько вариантов накидали в комменты. Спасибо всем, кто поддерживает, кто помогает анализировать, делать выводы, принять правильное решение. Но... Да, э, демонтаж головы это не самое простое и не самое приятное занятие, но в данном случае я удивлен тому, как все легко доступно и ремонтопригодность данного мотора, она реально просто изумительная. То есть нужно просто действовать аккуратно, спокойно, не ломать ничего, не дергать, а аккуратно, кропотливо каждый болт откручивать, каждую клипсу отсоединять и все будет в порядке. ГРМ меняется элементарно, всего две точки. распредвал Калинувал, все. Ну, давайте погнали. Снимаем голову, осматриваем и ставим окончательный диагноз. ГБЦ закрыто, впуск закрыт, выпуск, охлаждение все закрыто. Ни в коем случае нельзя, чтобы попало что-нибудь постороннее. Бисмилля. Навесной не снимал. Все остается на голове повторяю еще раз тут все предельно просто даже я бы сказал гениально по поводу этого мотора идут оживленные споры некоторые считают его чуть ли не верхом инженерного искусства другие называют какашкой кто правый из них не буду судить я этими моторами Никогда не занимался, но по ремонтопригодности, повторяю еще раз, лично для меня, как человека, ну может быть не самого опытного, но в то же время далеко не дилетанта, сложного, тут я абсолютно ничего не заметил, отсоединил турбину, отсоединил генератор, все патрубки, шлейфы и все, получил прекрасный доступ. Со всех сторон. Последний болт. И теперь можно взять гайковерт. <Слыш> а -а -а -а Поршень вроде бы целый. <Слыш> вот она башка. Дурак такая башка. Смотрите, какой нагар. Ну это очевидно масло. Масло горело и вот такое тут натворило, но самое замечательное, самое радостное, то, что цилиндры целые, все четыре, ни одного задира, ни одной ступеньки, с ними все в порядке, а это решает все, в поршнях во всех масло, что-то натекло, конечно, когда снимал, но масло было в поршнях однозначно, теперь нужно выяснить причину, откуда оно тут взялось, тут два варианта, либо кольца залегшие, либо головка так, для начала давайте почистим головку, почистим поршни, осмотрим все внимательно, сделаем нефиктовку турбина, есть отчетливый люфт, удивительно как не цепляется за ракушку люфт реально большой, так что будем менять картридж скорее всего тоже, не доверяет к турбине, ехать на ней 10 тысяч километров не буду однозначно, тем более что картриджи есть отдельно так, головка у нас вон там лежит. Вон она. И у нас есть выбор. То есть поставим лучшую из них. Это уже хорошо. Если выбор есть, это просто замечательно. Плохо, когда его нет. Первым делом давайте удалим этот обломыш. Куда там его было выкрутить Если он выбивается еле-еле Супер, апогей данного проекта данного ремонта сейчас будем проверять состояние коленвала и поршней я нервничаю вот реально как боксер перед поединком точнее напряжен на взводе в общем я погнали не будем терять время масло в моторе свежее на нем не проехало машина даже одного километра поэтому сейчас мы его соберем в ведро чистенькое и э, после того как мотор переберем Используем его для промывки, то есть это хорошая серьезная синтетика, выливать ее жалко. С ее помощью мы максимально мотор очистим. Я даже подумаю, может залью обкаточное масло, оно у меня есть, если все пойдет хорошо. Но в любом случае это масло пригодится, оно новое, считай, поэтому выливать его в маслосборник просто рука не поднимается. Да и неразумно это. К сожалению, мотор прогреть не получится, потому что ГБЦ демонтировано, но... Как есть, так есть. А вообще, я говорил об этом много раз. Масло всегда желательно сливать на максимально горячем прогретом двигателе после срабатывания вентилятора охлаждения. Таким образом, мы наиболее эффективно освобождаем мотор от старого масла. Да, движок, конечно, загажен, потому что масло почернело буквально через полчаса работы на холостом ходу. И после... Ну, буквально метров, наверное, 500 я проехал на машине. То есть мы проведем профилактическую промывку двигателя с помощью проверенного средства. Я уже показывал его в действии. Отмывает просто фантастически. Но это потом, а сейчас нам предстоит захватывающее занятие. Демонтаж картера, демонтаж, балансиров и проверка состояния поршневой группы. Когда масло горячее, оно прямо рекой под напором как будто бы струится, вытекает. А тут, видите, еле-еле льется. Поэтому еще раз повторяю, для тех, кто не в курсе, всегда старайтесь сливать масло на горячую. И если есть возможность, оставьте машину с отключенной пробкой на ночь. Чем лучше мы освободимся от старого изношенного масла, тем больше будет эффект от замены. Что-то я ступил. Нужно было вчера его <laughs> на ночь оставить стекать. Но мы картер снимаем так и так, поэтому особо, суть дела, это не меняет. Так, погнали! Ух. Я уже второй месяц пользуюсь этим гайковертом с Алиэкспресс. Это закос под бренд. но вещь просто изумительная. Работает. Дай Бог каждому, конечно, это не самый мощный, не самый крутой, понятное дело. Потому что это реплика, но свои 70 убитых енотов он оправдывает на 7000%. Всем рекомендую. Ссылка под видео. Вещь на самом деле ну, просто феноменальная за свою цену. Момент истины Хорошо тогда, давай